А у мужчин красивые глаза, внимательнее только присмотритесь, на первый взгляд спокойные всегда. Мужчина ведь присуща скрытность. Нет-нет, не та, что подлости сродни, и под лица мужчиной не назвать, а скрытность та, что всех родных хранит, чтобы тревогой их не испугать. Глаза мужские, словно угольки, горят спокойным и надежным светом, они как будто тлеют до поры чтоб разгореться от порыва ветра. Вдруг налетевший черный ураган зажет глаза мужские, словно пламя, в них вспыхнет ненависть ко всем врагам. Беда тому, кто бросит в близких камень, а теплый ветерок, поворошив угли с зажутой хлаской до смешных мурашек, и столько ты увидишь в них любви, не устоишь. Будь даже ты монашка. Не важны формы их, размеры и цвет, когда в мужских глазах сокрыто столько силы, в них солнце жизни и любви рассвет. Глаза мужские, как же вы красивы!